Ребятки, Кривый Рог, снег пошел, вчера Пасха была, а сегодня снежок, ну, правда второй день Пасхи, но тем не менее видно, да, вишня в цвету и идет снег сыпет. Несколько часов идет снежок, вот Кривый Рог. продолжается ну, в принципе видно уже не тает земля уже подостыла теплые места прям видно да, где тает снег а где попрохладнее то там снег не тает